София, привет, ого, тут в нашем видео ваши комментарии появляются А я Юмичу, а я Миша, Миша лайк Сегодня на нашем общем канале с нашей хозяйкой Аней, Magic Family вышло видео о том, как мы побывали в лесу И нашли там кое-что очень таинственное Да, потом посмотрите это видео, ссылка в описании Знаете что, а давайте пойдем в лес сами, без Ани Без Ани? Сейчас спросим Алису, что нам для этого надо Не думаю, что наша киса Алиса знает А я и не про кису, Алиса что взять с собой в поход? Вот что нашла в сети. Удобная обувь, удобная одежда, аптечка, навигатор, компас и карта, рюкзак, палатка, спальник, каремат, пенка, горелка с газовым баллоном, вода еда, посуда, средства личной гигиены, спички, зажигалка, дождевик, фонарик. Какой-то очень длинный и сложный список. А давайте мячики возьмем, играть будем. А может спросим, что взять в поход с собаком? Кидай Юми, отличный пас. Точно, будем играть в футбол. Дай, послуй, послуй, послуй! А все, а все, это мой мяч. Ну так нечестно. А может в нашем телеграме у ребят спросить? Или в группе ВКонтакте, или в Яндекс.Зене? Чтобы там у кого-нибудь что-нибудь спросить? Нужно, чтобы сначала ребята подписались на все наши новые соцсети. Да, надо сказать им, что ссылки в описании. А у меня будет свой мяч. И мне лайк поставят, понятно? Да, вы же поставите мне лайк. Конечно, Юми. Да ладно, не факт, не правда. Это мне лайк поставят. Мяч мне. Ладно, давайте правда спросим. Взять с собой в поход собакам На zenyandex.ru Есть такой ответ Один, возьмите с собой пенку для собаки Или плед, чтобы питомцу было удобнее Лежать в палатке Это все опять не то, ребята Алиса, почему ты нас не понимаешь? Если бы я могла Может вы мне объясните? Потому что ты робот Ну, можно и так сказать А мы собаки Мы это кто? Юми, Миша и Софи. Яндексе. Она нашла просто наше видео. Даус, теперь нам придется разбираться без тебя. Но это не проблема. Это проблема. Все, норм будет, не переживайте. Нам придется самим все решать. Согласна, но мы справимся. Без тебя. Я всегда с вами. Да уж. Вас что, не устраивает? И ты, ты, ты прикалываешься? Это не в моих силах. Давайте попробуем поговорить! мы и так разговариваем! И мне это очень нравится! Какое настроение сейчас? Ой, все, пока! До скорого! Видимо, придется, правда, другой Алисе звонить! Кисе Алисе! Она часто гуляет в лесу и точно знает, что взять в поход! Раз, два, три! Слушайте, ребят, я тут занята вообще-то! Ну, в общем, возьмите там все, что надо, чтоб пожрать, попить, поспать, ну и от монстров всяких защититься! Монстров. Все пока. Ну, в любом случае, все стало намного понятнее. Доставай рюкзак Юмичу. Ну да, пожрать, попить, поспать, а не то что эти списки сложные. Так, я знаю, где взять подеяло. Не подеяло Юмичу, а одеяло. Какая разница. И вообще, это плед, тебе в школу надо ходить учиться. Шашлык. Фу, я его достала. Не забудь шкаф закрыть, чтобы они не заметила. Все под контролем. О, давайте фризби возьмем. Миша, будем там кидать, а мы будем ловить. Давай, Миш, ну-ка я попробую. Миш, ну э, это не я, это, это ты плохо кинула. Юмичу, а ты уверена, что поймаешь? Я же супер покемон ты а Давай. Да ну вас, я, я, я тоже научусь. А мне лайк за это. Чур, Миша, идет в магазин заедой. Ты знала, что зевание заразна? Ерунда! Смотри! Фигня! Ничего себе! Дистанция полтора метра, вы ко мне, женщина, не подходите! А тут же всего полтора метра! Ладно, ищем мясо! Отлично, нам подходит! Надеюсь, у меня хватит денег! Так, надо немножко овощей на салат! Чего-то Миша долго! Наверное, мясо сложно выбрать! Караоке в лесу попеть. Ой, какой классный рюкзачок, совсем необходимый! необходимым. Кажется, я нашла то, что нужно. Вдруг нам мяса не хватит, и мы захотим на рыбалку сходить. У меня есть удочка. Надо было, видимо, самим идти. Надеюсь, Миша ничего лишнего не купит. Ой, мне надо в этот отдел, когда мы поедем на море. Классные очки, плавательные жилеты, надувные матрасы. Класс. Может, она забыла, зачем пошла? Про нас она забыла. Надеюсь, хватит. Так, рюкзак тащим по очереди. Ты первая, Софи. А че я-то? А я в магазине была а я самая младшая. Это не аргумент <смех> Ладно Так, нам надо в этом лесу найти то самое место Которое мы нашли с Аней Главное монстров не встретить а -а -а. Это да Так, сейчас следующая очередь То место, куда мы идем, очень подозрительное. Мало ли кто там живет Пусть ее рюкзак несет Нет, я единственная из всех вас помню, куда нам надо идти Так что твоя очередь, Миша Может, картошку не будем брать? Полегче будет Миш, неси, давай хватит капризничать Мне кажется, чуть-чуть осталось, и мы уже рядом близко. Кто же тут живет, интересно? Надеюсь, наш никто не съест. Фух, наконец-то! Мы на месте. А вы уверены, что это то самое место? Точно, точно, вот то бревно. Да, здесь мы и организуем лагерь. А вон тот самый таинственный домик на дереве, который мы обнаружили с Аней. Помните, Аня показала, что там наверху на досках выцарапана. Да, жуткие надписи кто-то духов вызывал. Жалко мы наверх залезть не можем. Что-то как-то страшное там. Спокойно, Миш, для начала нам нужно организовать костер. Да нет же, для начала нужно тут прибираться, а тут в мусора всякого валяется. Значит, надо выдать Мише мусорные пакетики и пусть она тут везде прибирается. А почему опять я, я ходила в магазин? Миша, привыкай, в походе все честно, кто-то должен собирать дрова. А кто-то убирает мусор, так что, на мне, пакет. А это точно новый пакет, он как-то пахнет странно. Какая разница, ты все равно туда мусор будешь вкладывать. там в лесу кто-то ходит. Я тоже что-то слышала, неужели кто-то следит за нами? А этими дровами для костра мы не защитимся. А что мы будем делать, если нас тут украдут? Чтобы не пропустить продолжение похода питомцев, подпишись на канал. Смотри видео про домик на дверьми по ссылке в описании. И не забудь подписаться на все наши соцсети.